Всем здорово, с вами Дуни, это мой первый выпуск, и сегодня я расскажу вам, как поднять свой уровень и при этом получить очки способностей для тех, кому лень прокачиваться в этой игре, а точнее для читеров, наверное так. Вот, для этого мы загружаем игру, как мы видим, у меня уровень 65, вот, а для этого нам понадобится три кода, и вы станете супер-супер накачанным чуваком, наберем какой-нибудь знаете, удобное место для прокачивания, вот, вот здесь мне нравится, вот останавливаемся здесь и вводим первый код, даже не так, мы посмотрим меню навыков, увидим, что очков способности у меня 59, вот, разрушение 100, все по стопочке ну давайте прокачаем разрушение, разрушение 100 уровень 65, значит так, первое, нам придется ввести код player set up, вводим код Потом мы вводим Destruction, что означает разрушение по-английски. Слова навыков по-английски я выпишу под видео. И коды тоже. Мы вводим Destruction, вводим один. Ну, то есть уровень разрушения 1. Мы заходим, у нас разрушение вправду 1, очков способности также осталось 55, 59 точнее, и уровень 65. Так, значит, теперь... Нам нужно прокачаться. Для этого мы понижаем левел для того, чтобы нам давали больше очков способностей и повышался левел посильнее. А когда левел повышается посильнее, нам дают больше перков. Значит, для того, чтобы понизить левел, мы вводим код player.set level 1. Ну, уровень первый. Так, смотрим. У нас новый уровень, так как у нас был очень высокий уровень, и нам отдается немножко опыта. Качаем, неважно что. Качаем здоровье. Ладно, пофиг. У нас уровень 9. Вот. Сейчас мы снова попробуем понизить его до одного. И теперь у нас точно один уровень. Получается, сейчас мы должны прописать код на разрушение. Это будет код. play нет. Ошибаюсь. Это в скилл. destruction что означает разрушение. Ай. I... Стоп. Ну, что мало, давайте 1000 Нет, давайте много, много вот так, вот так, много ноликов. Все. Вот, разрушение повышается до 100. Новый уровень. Так, все, качаем, неважно, что, чтобы прокачнуться побыстрее, посмотреть. А, вот так, качаемся, качаемся. Все, прокачались, смотрим. Очков способности было 59, как если я не ошибаюсь, и стало 84. Уровень повысился до 18 с первого. И вы стали более крутым, и можете также прокачать любой навык, ну, то есть, который у меня не прокачан, сейчас покажу. Uh, у нас не прокачано, не прокачано, не прокачано, все прокачано, вообще все прокачано, видите, какое чидер, ребята. Так, изменение не прокачано, я не могу его прокачать, потому что я не помню слово изменения. ну, ладно, я потом вспомню, напишу его для вас. И помните, если вы не можете пройти игру Zelda Scrolls 5 Skyrim, и не можете убить Алдуина в Савангарде, то вам в этом помогут читы на уровень и на очки способности. Надеюсь, я вам помог. С вами был Дуня.